Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы с вами поговорим о собаках. А точнее о собаках... О индейских собаках. Дело в том, что у индейцев... Южной Америки... Да кину, кину. Дело в том, что у индейцев в Южной Америке собаки были завезены из Сибири. И этот факт недавно установили ученые. Сравнив ДНК 70 найденных собак на территории бывших городов индейцев и нынешних собак, которые живут в принципе по всей земле. Совпадение они нашли по ДНК только с сибирской лайкой. Это интересный факт, потому что до этого думали, что собаки индейцев в Южной Америке это смесь домашние собаки и волка. По факту оказалось это не так. У ученых родилось предположение, что индейцы это выходцы из Алтая. И во время ледникового периода они дошли от Алтая до Южной Америки и стали жить там своим поселением.